А, знаю почему, потому что Тарков. <свят> а что в Таркове не поменяешь себе на более удобную кнопку? А мне я так удобно. Я не Притом не... уж холодным оружием в Таркове пользоваться, ну извините, это уж самый край. Мне но вы никогда не нравилось эту рукопашку использовать. Бегом-бегом, ну, я здесь, что не ставится? Да ты хуй сзади меня-то встал? Я да ё... сбоку встал! О а Есть! Ровненько, блядь! Айдиал, ювелиры, вы ювелиры. Почему эти дебилы за нами следуют? Нет, мне кажется, это сейчас мой косяк был. Когда ты целился в того, в кого ты целился, он заметил меня с лестницы. В смысле, смотри, куда бью, я даже, блядь, не попал по нему, а по чуваку. Как, вот этих в здании надо сразу гасить, короче. Прям На... подбегать и ножом их вообще можно даже зарезать попробовать. Я бы не стал. Искать. Я просто второго не вижу. А, все, готов, готов. Ты У меня Где ты сидишь, Кео? Вот за... за стол Давай не иди за нами, Ниху за нами. Так, там, Два бойца и собака, да. Я готов они то уж готовы. Дай спасу кого-нибудь, это а у меня ноль попал станцию. Спасибо большое. Спасибо, басуй. и блять, на месте. А мы им можно, кстати, сказать, чтобы они сидели на месте. Нет, нельзя. И разошлись как в море корабли. Ну, блять, сидел, блять. Ну, Тихо! Типа? Тут же враги, Саня! Такие враги! Вот они! <св> Бля, точно! А я забыл. <св> <св> Раз, два, спать. Неплухо. Но они глухие, хорошо. Наберут, знаешь, по объявлению. Ну да, собак вообще дрыхла, че там. Так, двое, да? Двое. <св> я правого. Раз, два, спать. О, вот 1 с, с первого раза попал или сюда я пойду <laughs> Он да, он, он, он с акцентом сказал Пойди, пойди так, да. мне, мне надо на лестнице как-то так встать чтобы он меня мой затылок не увидел ребята вы бежите бежите аккуратненько ты <пишут> заметил он меня Глазастый, что ли? левый, а он, что он, что он Так, этот сейчас выйдет откуда-то, и он пойдет прямо на нас. О. Иди, Иди, нет Некуда. Еще, О, еще так, дальше двое, один возле двери, мой, твой на тахте, да? да. Так, сейчас. На полку? Нет, не готов. А, теперь готов. Раз, два, Давай. Давай. Так, и один сейчас пойдет в переулке, сразу его гачим Можно даже со со а можно и так здесь сейчас будут трое да трое на да. Блять! стоп стоп а вы то откуда побежали араканы и мимо побегут а вы там вставать потом пиздеть. они они потом да к этому заложнику пойдут так а, твои двое центральный и левый да, да. Раз, два, так дальше надо быстро пока они не убили заложника вот тех двоих гасим мой раз, правый. Два, Чисто. Так, так. А сидячий. Раз, два. Раз, два <сосы> все нормально. Да, ну, а дальше, блять, надо сейчас пиздец. Дальше надо быстро, короче. А по эти сейчас все и да. двоих вот этих, короче, возле двери, а потом э -э вот эти, которые с фонариками идут. Тя, подожди меня, подожди, подожди, подожди, подожди. Вон они появились с фонариками. Мой правый. Давай раз, два, три. И также правый Стреляй, Саня. Да, блять, заложных мимо. Все нормально, нет, нет, нет, ты попал, попал, попал. Опа. Так. Что у нас тут? Две собаки, один в окне, один на улице. Как делаем? Давай, твои псы. Все псы, да? Да. Тогда убирай того сначала, который в окне раз, два, спать так, я не помню, где-то здесь последний заложник должен быть ну да, зеленый бель, мужик сейчас я посмотрю в этом здании он красный цвет уже был... о, да, он тут есть да, вот он знаме, знаме шесть дебилов по-моему, все ребята, вот теперь можно бежать вот теперь можете хуй не Вот отплать. это толпень. Ничего себе толпу оборванцев вы Да. Ой. Толпа оборванцев. Дорого они нам дались. Да пиздец. А потом ты начинаешь в вертолете, вот а продолжаешь взяли. на земле. Танки на часов под ветер. Да блять, да не по башне стреляй. Они от меня, не убьют. Все, там ты готова. Последние ракеты не убьют. А вот ты там видишь. Тебя. Меня. Я пока... Она... Ой, твою мать. Перезарядка. Она водит. Все, готов. Ну там еще один за блоками. еще двое выбежало. Мне гранату подарили. Еще один с драмовичком. Окей. Да блядь. Я в него не могу попасть. Ты с гранатометом с АПГ! Ещ один выбежал с трубой. Но да заебал. Мне надо все зарядить. Что? Садись, дурында садись быстрее, подбираем саску. Мы сели, санек! Да они пока не особо меня хотят. Да. Поехали, надо да Твое время пришло. Но... Сандгейм. Берем Калаш. Самый верный вариант. Даже Калаш с Еще вернее вариант. Почему ты, блядь, нахуй, блядь? О, и дробовик ваш еще возит. Да, нас... Опа, везде <свят> Добрый вечер, девочки. Я вас жду встречи. Не ничего, не чувак, Перезарядка. Так, сейчас у меня будет. Блять! Причёл прям так рыска вышел. У -то -то... Да, я это. Он прям перед лицом у меня оказался. Бежать. Я же а аккуратничаю чтобы не подохнуть. окна разобьем сразу. Пара гранатами бить. Кого увидеть здесь. Пока не по. А, видно. А, в офис забежал, да? Да. Ты его убил? Нет. Нет. Хранил. Храни храню. Убил. Оо. Пахтон, щит. Оу, ты Перегоей. Так, я, наверное, сюда отойду вообще за обал. А, а, меня ебать начали, не вижу. Что... Где? Сверху, блять, а я не могу голову поднять. Сверху сейчас идти будет. Ты где, сушка? Он готов. Один он был? А я не знаю. Так, дым развеялся. Булять <режит> <Где? режит> <режит> <режит> <режит> А Опазивай. Не знаешь, что тут больше боятся, да, врагов и считай его. <сёк> ой. Это я. Okay. я вот, так, ну да что? Попакеты меня наш ⁇ л. Посылками Ой, ой, травляют. Спокойно я отошел. О! Повоюем. Граната? Две гранаты? патроны. А я я я я я. Спокойно, флешка. Я хотел это под патроны Ой, Я в окно выходить не собираюсь. Да он уже меня. Так, ноудуб. Наведите Степло. Я, я не могу залезть, я застрял. А вот все. Сай, меня у -у -у. нужно прикрыть, тут надо удерживать. У нас минута, чтобы уйти. Легче не стало, поверь. Ай, блядь. Нас. Куда переходишь? Я сверху их ему, если И тебе остав. Ай, блядь. Я спустился. Охуить меня закидывают. О, -о, О, пацаны, вообще котята! Санек, бежим к вертолету! Ай! Я залез. А я еще к вертолету. Есть зеленый дым. 9 секунд! От чего он там. Блять, хорошо! Хорошая команда работает! Жесть! Жесть! Меня нет? Это ж как он с такого расстояния мог попасть с дробовика так четенько? Он не мог так чётенько попасть. Ну меня-то не стрелял. Да поддержи. А где Всё. калаш? У них нет калашей? Смысл. Дальше найдешь. Ой! Ой! Вот он кто в калашей на переходит. Где? Шо наделали, ляшек ля. ля да где? Вот на переход лежал. А я не могу, красный. Да все ты мол. О, Петух. Петух Николаш. Ну я ладно, 50 патронов. Я обзираюсь на я Так, это там, вот так, вот так, вот так, вот так, А поки вы метки, а? А Гранатку им сразу кину. Нати, слепку сразу там, веселить. Лешка, я ослеплен такой У. красотой, да? Да. Никого. Так, я облетаю. Там двое с дробовиком, по-моему, да? Послепьлись. Там трое, ни хрена. Вроде, вроде все готовы. Где-то Четыре трупа на лестнице лежат. Четыре вот. трупа. А вот и пятый. О. Так, я дробовичок подобрал. У меня пусто. Иду дальше. Так, сразу, так сказать, прикроемся. так быстро да вот так решил сделать да? сань погоди там до да хирище трое как минимум ну я это чуть-чуть из другой утрам ну, я чуть-чуть вроде тоже кого-то там да, зацепил. еще один а? готов я высаживаюсь так быстро А ты что стоит? Ты где? Да здесь я уже, возле бомбы Ну ты блин, вообще ваще Я уже тут зачистить успел Не, пацаны, пацаны, не получится Ай-яй-яй, получится okay. Сзади! Твою мать! Ты. Okay ты его сняли через стенка? а я есть еще один сзади любители где Где не вижу один где-то в офисах сидит. сзади уже тут офис вот слышь пиздец слышу Чушка, блядь. Ну куда потеряшка приплся? Вроде все. А ч он тогда -да, там у нас пойдет? Дай мне, подожди, дай поди зарядиться. Ну, что? я как бы готов, да. Лалала. -ла -ла -ла -ла -ла -ла. Если, конечно, кто-то будет. Все, валим отсюда. Я тоже через низ пойду, мандос. сзади, да? Буду. Подбольник. Ты подползи ко мне. Так, сейчас сзади выходить будут. Я заряжаю. Зарядился. Последний магазин на петушке. Вам нужен морд. Ой-ой-ой! Саня, у нас 20 секунд, предлагаю пробиться. А -а -а. Пошли, пошли, пошли, пошли. Ай. Все, есть. Стреляй, пока не улетели. Бомбанула. Мы знаем. Ой, а как так? Мне ракета самоликвидировала Я запустил ракету, она такая... А значит, в тебя, видимо, попали, и ты потерял управление. Может быть, и такое. Да? Так, давайте пошли. Так. алла Все? Все? Да, да не все. Они все. Все, да не все, да? Готово. А, вот. А, еще Вот, то вот, есть ты его уложил. Они в таких мешочках лежат. Так, следующее. Теслу отмечены. Третье. Третье. Вертолет! Где-где-где-где-где? Вон летит! Отдыхаем. До Шоу. свидания. Отдыхаем. Бегун олимпийский, блин. блин. РПГ уничтожил. Да-да. Ждем следующий, Вальна. Я, волна новая волна так. эх что самое интересное я уже на... На... танк танк саня а у меня пока без викилия сейчас подожди будет да, у меня у меня гранатометик тоже есть сейчас он на меня пырит. Он такой маленький. Он, конечно, такому танку ничего не сделает. Ну, дайте уже бпла то ест верный театр. Вот. БПЛА пошел. Четверых! Ага. Найдите эти устройства. Так, а я не знаю. А подбил, да, конечно. Во влажных фантазиях. Оу! Оу, граната! Возьми обратно, зараза! Он пока тебя пырит. Блин, что самое интересное, я когда эта шавка подбежала, я уже нажал Е. Она, видимо, поздно. На... А теперь меня пырит. Прячься. Так, сейчас пытаюсь запустить. Всё. Давай, доведи. Есть. Ух, нихрена там бомбануло. Хорошо было, хорошо. Что, здесь всю шпорнгруппу что-то положил вместе с танком. А, вот бежит. Ай, кто пуляет? Кто нехороший человек? А, вон. Да. а вижу. Эх, э, куда полз шь-то? Так, у меня БПЛА доступен, но пока что... Да, блядь, опять за что я шнурками... Блядь? А собак бежит. А вижу. Видел, видел, видел. Сейчас. Еще Там. собак бежит. Где? Сзади сперри. А, сзади... а, черт, что-то стреляет. А уже не стреляет. А, так этого гранаты подорвал или он сам себя подорвал? Ш шафку не вижу где. Это да все что? Все. бежит, Синко. сзади Заги. Так. Ветал... Да ты. Да, Вертолет. Да ни хрена ты снайпер. Снайпер. С пулемета вот да. О, господи. Кажется, чисто. Как все, последнее да. осталось. я а в каком удобном-то месте. Куда дальше мне? -04. На бегу, а, бегу. Такой... а, все, Фух. И собака бежит, слышу. Так, ну что. Бля, сейчас было вообще шикарно, если бы ты закончил. О, минус 8. Yeah. Отняло. Блин, последние мышки такие неудобные. Да, они прямо Что у них готовы? на виду. Так, где-то есть враг. Ага, вижу. Передо мной. Так, сейчас скажу, откуда побегут. Да, так, ракета готова. минус 9 блег что что-то трясет паркинсон да не просто когда взрывается падает вертолет он прям это как будто ну там плюс я так справа и пока Танк. Ракета не готова. Вам, Ракета готова. Også, мне надо зарядить винтовку, танку уничтожу. Там собака, кажется, Сань. редко. Ну, сука. Так, ладно, ракеты готовы. Санек, как там мало чего то Ну, ладно, я вот это убью, который тебе хул делал. Назад, назад, назад. Что такое? гранату прислали или заряд слышу кажется собаку нет да есть саня готова а я я я я Перезарядка винтовки, ракета готова. Так, лево я перестрелял. Минус четыре. Так, быстро, пока не идут. Стой! Кто, что? Слева кто так, собака, Собаку сейчас а я нет. ее... Есть собаки, нет, я ее застрелял. Есть собаки. Ракета еще не готова. Ракета готова, стреляю. Всех перед тобой сейчас положу. Да. Какие пары? Верхушка. Где? Yeah. Собака. Не попал где это? она слева на, убежала налево может оттуда прибежать пока не вижу вот она а нет это чувак а вот добил стреляю ракетой а? -4, на твою мать на твою мать на так надо быстро добить хуже у и останется самая подлая. Так, последняя. А -а -а. Саньчай, я перезаряжусь. Ракеты нету пока. Вражеская А, вижу. Перезарядка. Сань, вроде чисто. Бегу! Бегу! Господи, Исус Собака. Не оттуда туда вс спа ⁇ спасибо, Господи, спасибо, Боги. Жопа. Жопа горит.